Моя извини что так поздно ну так получилось но извини меня пожалуйста здравствуйте человек -собака. Здравствуйте. я пришел потому что, Можете? Мне что, -то, что -то у вас нежить ходит тебе... какая еще нежить это линза это линза я чувствую в тебе то что ты а ну, Но... короче, меня можете называть Бобиком, что? этого, мистера Мяу. Мистер -мил. пол. племянник, кто меня не встречает? Вот он. На... Брехнет, брехнет. А -а -а -а. Вот он. Яй-яй-яй-яй. <свят> <свят> <свят> <он. свят> Чё с ума сошли? Вы что тут делаете? О, привет. Давайте отсылитесь. Свалил отсюда с моей кровати. С грязными ногами. А ты проверяешь? Да. Очень много Сейчас он придет. Сейчас. Нет, стой здесь. Нет, стой здесь. Ты И чё ты по Не такой входить говорит? сказал. Просто да -да, Переоделся. О, привет. Что? Это я. Олег. Я тупой, Вон. я водяю. Ладно, тётя, это... Вы чё, что ли, больные? Попал от Люди, вы что больные? подъем подъем почему вы достигаете линии отросла кто такой Костя вообще не знаю Олег ну, Костя Костя кто такой Костя Костя мой дедушка ты че мой дедушка так он че бабушке был бабушка моя это Гарина бабушка Гарина а Гарина ты че у меня у меня сегодня призыв у меня есть велика что только вышел отсюда. Адриан, а у вас вампиров тут не было? Нежити никакой, конечно. Было, но мы исправились. Нет, нет, нет, нет. Не было. Не было, не было. Не было. Сейчас придет Олег. Он нам поможет. Это я, Олег. Это я, Олег. Привет. Да, вампир, он кусаться. Нет. Он кусить да? их, и они Держите, подчинятся ему. Что тут сделал? За... Акума, а кума обидите. Ребят, беритесь там, брат. А. Ну. Ты че в комнату Держите, мой мучишь, а? А -а -а. Хватит, separation. хватит Нет. Хватит Тут... вот она У кого-то из я Я пришла вам всем помочь Потому что если вы думаете, что вы допустим Пойдем, тетя Надо поговорить За мной Я пыталась изгнать демона Мы из себя сейчас изгоним Валять сюда Я не могу выйти я тебе сказал, вылетел. Я не могу. Можешь. Исправь. Акума, Акума. Изведи, изведи. Какой дебильтикус? <связь> Уже крыша, <красавица>, не <тетя. связь> Заходи, тётя. Прыгай. Ой. Заходи чёен что приехала -то? -то? мне нужно во изгнать кусал да там максим Бибителя. этого Ты понимаешь что, что он может потом не переродиться мы его убили у меня есть меня есть с, он... с березы или кого-то. Дуба. Да, но это ты убил его физическое тело, а духовное тело не убил. Он может переродиться с того, кого укусил. У меня по всему дому чеснок валяется. Ты понимаешь, что чел может подобить под безопасность, мне нужно из него изгнать что? Плюс и что? Ну, мне нужно тебя -что есть его. в него и все лица, то он сразу, ему станет плохо, потому что чеснок. Даже да. сейчас у тебя а, пахнет а уже а чесноком. Ты, ты, знаешь, что это ты, наверное, села на... Ты знаешь, на... Что магические украшения да. Малисманы. Ну, вот. Малисманы. А тут... тут да никто нас не слышит Сейчас, ты же знаешь, я нет а, в старости а стой, что так ты еще не старая о Стоп, привет Лири Блин, жалко, у меня рыбки нет, покормил бы. Ты пляхой. Ты пляхой, пляхой. Ты пляхой. Вроде нет. Ладно, пошли. Ну, ты заряженных не аура. Идем. Ну шоу, шоу, шоу, шоу, шоу, шоу, шоу. блин, а ну. Блин, не обижайся. Я обижайся. Крикнуть им, чтоб тишину поймали. Ну на вас уходила, что все. Сейчас все замечательно. Все. Теперь тишина сохранена. Запиши, зайдем. Короче, собрать... тихо <говорит> Мне нужно называть как-то Олега Брассель Маджести, потому что... Ты не замечал, да, но становился слишком агрессивным. Мне Лего позвать. Не надо, мне нужно... Сейчас подожди, надо, чтобы он об этом не знал. Ты, может, замечал, но Сейчас оглухнешь, кутик. Айшмах, мах мах, -мах. Все. А глухлика. Кота муши обрезали. Ты... Да. Мне нужно забрать браслет. Ты не замечал, он не летал? а тебе в глазах глядет. Я заберу. Все, Я, если потом на этом месте мне позвонишь, что здесь, я пока своей маме поду чаю попью. Бандиты <связь> в окопах и Ну, это... Но не а шла, ну, да, да, да, да, да, да, да, могут. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вот шш, да уже тоже мы тебе пришьем сейчас язык заново. Чик-чик, все, пришили. Чикки, вот а? то, куда мусор -то, фалку, -то М Кота мама ругает, наверное, там аж тут слышно. Привет. Всем привет, всем Стой. привет. Стой, Олег, ну сюда. За мной. Что тебе, что тебе Давай, давай, ш... давай, давай. Так, ушел быстро. <смерт> <combination>. Полиция, <смерт> арестуйте <смерт> его, чтоб не лезть до нас. Ты <смерт> дурак. <Да. Идиот. смерт> <findeAR> Где этот а придурочный? Ты дурак. Да? А, неужели? Так, слушай мне сюда, Олег. Снимай браслет. Мне мне тут Подожди, мне нет, надо, надо оглохнуть. Браслет! Зачем? Мне надо. На 5 Но секунд. мне он тоже надо. На 5 секунд. Ничего слушай, не случится. Зачем? Ну, Давай, зачем? я тебе... Ну, мне Просто... Х... Не вернешь, я тебе голову сверну. Верну. Я могу найти. Давай, тупица. Найдешь ты. Зачем? Зачем? Зачем? зачем он тебе? Зачем он тебе? Лакерле. Ага. Лакерле. Чё, не работает твои силы, Да. Кто тебе такое сказал? Я не дам себя... тебе браслет. Почему? Потому что я дам его Маджистию. Браслет просто помогал мне контролировать мне энергию. Моя энергия давно уже вышла на новый предел. Я могу использовать силы, хоть и временно, но и без помощи. Их. Ну, да. скоро Маджистии тебя изгонит. Урода такого. Это так. ты урод. И к тому же у меня появилась Маджистия, мне кое-что можно сказать, Одержила. Так, где она, эта тупица Маджистия? Чего вы тут делаете? Так, вот, ты понимаешь, я так не ну, угарала. Ладно. Пойду, так, может быть, Маджистия. Очень... Слушай, у тебя очень дорогие. Привет, мама. Так, наверх, наверх, наверх, Шуткий наверх. костюм шоуский. На рынке купил. Да, капец. Я забрал. Что делать с вы... силой? Иди. Силой? Какой силой? Я а что... Пойдем. Вот тут... Нам нужно поговорить наедине, чтобы все за нами увязались. Прыгай. Прыгай. Прыгай. Где я тут? Прыгай. А теперь вниз. Неужели? Так, с какой силой? Что он сделал? Он тупой. Что он сделал? Что ты видел? Ничего, он летал без костюма и назвал меня еще тупым вообще. Сейчас ему возьму вот полицию. Не да. Ой, Нет, не отдам ж... тебе. А я то думала где. Дай. Так что будем делать? Я ж, я ж, знаешь, если его сила пробудилась, значит у него появилась книга заклинаний, которую он нашел заклинание получение сил. Но это получение сил забирает его добрую энергию и поглощает другой темной энергией. Если что-то случится, он может вообще, если еще и больше сил его будет открываться, то он вообще может мир уничтожить. Значит, мы его напоем медом ему... со вкусом говна. И тогда он его стошнит. все будет приготовить отрав. Есть другая энергия, если он поглотит другую светлую энергию, то перебьет темную. Тут же кто-то это перепродит. пробовал. Ему очень нравится. Бобик уже это попробовал. мед со вкусом говницы. А дай мне браслет, пожалуйста, браслет отдай. Мне нужно Ну, она, кстати, вот эта фигня, мед, помогает против вампиров. Он выпил и все. И кровь очистилась. Да. Говно как фильтр. Кстати, я у тебя в комнате нашла магический, энергетический поток. Я люблю подко... то, что я... Никаких у меня нет про этих платков вот. или кого там. Иплот... Энергетические потки. Ничего ты... у меня нет. У меня есть только, наверное, от э, Сейчас я скажу, от чего. М -м... От Погоди, мне только от людей избавиться. Нембиус, вы что тут вообще шалели? Я вам сейчас такой Джейпер устрою. Минус один, минус второй, все, избавились. Короче, нужно забрать егонюю книгу заклинаний, которая моя книга заклинаний, и нужно перед, нужно что-то придумать. Я пока буду думать, я вот у тебя тут поживу, ты же не против... Так. слушай сюда меня... Приходит Олег, да, тетя, приходит Олег, я беру этот стул, ему по башке, он вырубается, мы общаемся его в карманы, вытаскиваем книгу, даем под, под задник, выкидываем его на мусорку, а потом просыпается, ведь грязный идет, моется... И отпинываем его. Ну, и нет, все подожди, силы. И все силы через жопу выпинываются. Прекрасная идея. Плохая так идея. Так и действуем. Вот бы сильный энергию перебил. Другая энергия. Допустим, тот же мистер Бак. Он может поглощать темную энергию, как... как и закон изгоняет. Mm -hmm. Но нужно ее большое, чтобы поместить тебя, человека. О, нет, я придумала. Только нужно найти мне хранителя. <м> <м> я <м> знаю номер знаешь, хранителя. Я могу позвать ну, вот, его. Мне... Вот зови прямо сейчас. Крылья ну, свободы. Быть ты той никуда не выходить. Я, я, я знаю. Мне нужно, нужно кое-что. Я должна продумать. И это что же?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 Что за водяная вода? А водяная вода, не текет? Здравствуйте. Хранитель? Да. да. А, он обучается уже другую главу. Почему у тебя плюс? Потому что... Потому что... Не важно. что... Ты, ты, Олег, у тебя новую хранитель... у нас проблемы скоро мое тело захватит Олег и тогда у него будет вся шкатулка чудес давай-давай-давай вот сюда мне ее. <связать> я уже своей шкатулкой владею 8 лет <связать> быстрей на тебе по голове стул <связать> давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай <связать> выбить давай. с рук Нафиг. На. Слушай, если со мной что-то случится, шкатулку да, я хорошо. тебе завещании напишу, кому отдать. Себе я ставлю. Давай, давай. И талисман. Нет, ты отдашь. А порой Ага. Может, тебе совредил дом? Можешь дом. Приветик, хранитель. Приветик, тупица. А знаешь, кого ты мне напоминаешь? Знаешь, Тот, кого кто меня ты меня с... Ты меня должен помнить. Знаешь, кого я... Мы с тобой недавно дрались. Да. No. Еще раз побежу у тебя. Лети, мой маленький да, амок. Ты сейчас... Ты сейчас... Лети, сейчас... мой маленький амок. Сейчас. Избери а, его я... силы. Ты отсюда не выйдешь даже... живым. Эстети girl ты понимаешь то, что сейчас я просто завладел телом твоего друга а это означает что? ой, а кто-то подобрал так нету чьи-то да. силы скоро оно исчезает, исчезает если ты не знал no. ну ладно мы что-нибудь придумаем против тебя я тебя просто предупредил, что твой друг у нас mm. ой ой какой. Он Говори. перестал пытаться взломать. Зачем тебе? Пароль шкатулки. Надо. Хорошо. Но если он пройдет глубже, то он сможет открыть уже брошь в моей памяти. И тогда он узнает пароль шкатулки и узнает все, что я узнала. А я узнала у меня. Очень много этого... Поэтому пока. Да, возьми вот это. Я, э, погоди, в комнате Олега, срочно в комнату Олега. Что тут за, за животник, животник? В комнату Олега. Ладно, валейте там. Блин, заны. Нам нужно срочно пройти в комнату Олега. Ничего. Ну, идём, тут вампир, идём. я же говорила, что вампир кого-то цапнул. No. Так, ну вот тут есть зелье варки. И тут что-то должно быть. Ну как. -то, как -то. Тут деньги. Да уж. Mm -hmm. uh, так, ясно, я смогу приготовить защитное заклинание. Будьте осторожны. Потому что если он узнает, то вам всем хода. Он прото... Но вампир захватил Олегом. То есть, ну, если мы... Это я была не права. Дай мне хотя бы этим каменьку есть. или Двермена. Нет. Режешка, ты мне запрещаешь, брата, своей своей Да. Я не буду тебе. А вдруг он снова заводит тобой? Не-не-не-нет. Нет. Хорошо. Я пока буду готовиться к заклинанию, заклинанию защиты. Ты там готовься. Я тут уйду. Нафиг, нафиг. Дам тебе эту Ч не дам? Mm. <гум> <гум> Неважно, кто. Кто же может быть моя жертва? Уж та милая девочка внизу. <гум> Нет, нет, нет. Так, беги, уходи. Запретесь все в доме. Вкусная кровь. Так, иди. Не выходите. Уходите оттуда. Мы тебя не выпустим. Вы неужели настолько думаете то, что я залой? Мне вообще-то нужно, Ника. я найду же кровь. О боже мой! А -а -а. Чё? Мы тут меня тут, ой, да -да -да. стой, стой, не бей котика. Котик, не переживай, на практически статусе людей моя метка, я могу переродиться в любом теле, я действительно. Но, зато я поймал Уверен? одного твоего, он же не выберется. Уверен? Но есть одна но, Пусть там сидит, ему даже лучше э, не первородные такие, как я боятся солнца. А я на солнце не боюсь, какие первородные. Кстати, твоя, э, вон та дамочка не эту книжку искала? Тут столько заклинаний много. Да. А не и... Ты себя видел? Ой. Тебе зеркало принести? На. На, посмотрите на себя. Mm -hmm. Угу. А, я, я знаю, нет, перерожить. я знаю, это превращение. Нет, нет, нет, я не поведусь. Так, пусть он тут сидит. За мной, у меня есть ближайший. Я, да, я, я, я тебе, павлин, сразу скажу, то, что я. у меня практически на больше половины всех граждан стоит моя метка. Я могу переродиться в кого угодно. Вам нет смысла меня даже убивать. Увидимся. Um. Увидимся. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, сюда, сюда, У сюда. Идите. Я... Давай, давай, давай. Туда, туда, туда. Вс ⁇ сюда, сюда, сюда, сюда. Вставай. Вс ⁇ Здесь мы как в бункере, считай. Вода есть? Есть. Пресная, пресная. Пить можно. Это пресная. Здесь мыться. Здесь еду принесу. Здесь сделаю где поспать. Мы можем здесь пока быть на время. А кота, я думаю, кота можно поселить сюда. Закрыть и поселить. Он будет на карантине. Считай. Так. Что предпримем? Посмотри. Да, да, да, не работает. Ты на себя посмотри в зеркало. Посмотри, посмотри. А. Точно, ты же не видишь своего отражения. Прошло. Угу. Не видишь, правда, своего отражения. Да, он тебе прикажет да, сожрать я... бомбика и это... все. Есть, есть я тебе дал мед. Мерлес, это для и тебя. И... Если тебя кто-то заразит, ты пей. Ребята, стойте, успокойтесь. Ты кто? Успокойтесь. Ну, можно сказать, мы с вами люди с одной целью. Я Фил. Приятно познакомиться. Э -э -э, ты, Бобик, ты... Ой, его реально натрепало. Эй, ты. <С2> И что делать? Из него изгонять беса. Да мне хоть меса. Ну, ну, короче, надо изгонять из него вампира. Можно предположить то, что он новородный и он не пил кровь. Кот в крови. Понимаешь? Ну нет, он вампир, я чувствую это сильно. И, смотри, возможно. Короче, я тоже вампир, но можно сказать, и не вампир. То есть меня никто не кусал, и я никому не подчиняюсь. Мы тебе на меня просто проклять, На, да, на мне просто проклят. я Иногда я превращаюсь в такого, а иногда мне из меня изменяется, и я превращаюсь в другого. Из него. Нужно будет. Он вампир, но он не пил кровь. Поэтому из его еще можно вылечить. Поэтому правильно сделать, чтобы посадили его на карантин. Потому что если он не выпьет кровь, тогда мы сможем его еще спасти. Пока не знаю, как. Ты вампир. У тебя красные глаза, у тебя энергия. Ой, все сейчас начнется. У меня. Стой, стой, стой сюда иди. Заходи сюда. Не надо. Да чтобы не переживайте, я контролирую. Сюда иди с Я себя... Я, это. Я, всё... Я себя контролирую и плюс этого не своя у меня своя кровь и мне никого пить не надо. У меня вот моя кровь. У меня вот своя кровь. Ну, и ладно, она. Лягу спать нафиг вас. Пусть в этот раз спать в талисмане. Ах. Так а мне не свой мне надо план вообще объяснять? Нет.